Мне рассказывали, как человек на выборке поведения на выборке человека пытался подкрепить таким образом хобеля. Да. Когда он это увидел, ему ответили, а что нормально, инстинкт и по-моему, подкрепление работы. Парень был с большим юмором, он сказал, вот я со своей сукой-то попал. Ее теперь только в течку дрессировать. <свист> Понимаете? Ну, то есть это бред, конечно. Это не используется. Поэтому э, пищедобывающие реакции, инстинкт самосохранения, еще какие-то инстинкты, или как их еще называют, драйвы. В американской психологии они называются драйвы. Э, используются какие-то еще? Охотничный инстинкт. Игра? Игра? Охотничье поведение. Да, охотничье... Вы почти одно и то же сказали, ну потому да, что игра я... в сути своей – это суррогат охотничьего поведения. Или еще, скажем, игровое поведение. Да. да. Все? Нет, охранный инстинкт. А, мы назовем точнее это инстинкт агрессии. Пусть так. Да, по Лоренцу. Отлично. Все? Желание борьбы преследование это... ну мы к охотничему это отнесем все вот если мы будем делать работать на тех инстинктах которые вы перечислите мы получим прилично выдрессированную абсолютно асоциальную собаку Почему? потому что есть еще так называемый социальный драйв то есть желание общаться с владельцем, с семьей, с детьми. Понимаете? Собаками. Есть ну, с собаками нас это меньше интересует по той простой причине, что мы говорим о дрессировке собаки человеком, а не собаки собакой. Таким образом, я хочу напомнить, может быть кто-то не знал, я скажу об этом, как правило считается очень полезным и правильным маленького щенка тестировать если вы берете к себе домой выбираете щенка тестировать на так называемую реакцию следования это одна из мощнейших составляющих социального инстинкта когда вы просто банально выпускаете щенка в не очень знакомое место допустим вот в такой двор да, он там 30 секунд ну минуту максимум подвигался понюхал, побегал а потом вы резко двигаетесь вы, чужой для него человек, резко двигаетесь и проходите по касательной мимо этого щенка и идете дальше. Если этот щенок начинает бежать за вами, у него есть вот эта составляющая социального инстинкта, есть так называемая реакция исследования. А... Где родители-то? Где твои родители? Вот, вот они сидят. А, припоминаете, может быть... Где-то лет с трех с половиной ребенок идет и постоянно апеллирует, разговаривает с вами, разговаривает, разговаривает. Вот это и есть реакция исследований, да? И очень часто щенки маленькие показывают у левой ноги, иногда у правой, и все равно пока. Правая, левая нога, вот он идет и на вас скачет, и общается с вами. Это то же самое. То же самое, что делает ребенок. А почему небо голубое? А почему машина поехала? А почему дядя курит? А почему он дядя пьет, а почему дядя валяется, а почему дядя не валяется, а почему машина не едет? Дурные вопросы задают абсолютно. И задача-то не спросить, он, ему это не нужно и не интересно. Он просто быстро понял, что если он задаст э, даст не, не, некое предложение в вопросительной интонации, оно обязательно не останется без, без ответа. Значит, вы на него... Прыг... Обратите внимание на ребенка. Значит, вы начнете контактировать, значит меня берут в расчет. Значит, я чего-то стою, и я сам себе тем самым доказал, что нормально, да. Со мной считаются, я в этой стае, все в порядке. Он пытается постоянно отвоевать место под солнцем в этой семье. Обращайте на меня внимание. Щенок делает ровно то же самое. Вам нужно сделать что? Вам нужно щенку просто объяснить, что, дорогой мой друг, мы общаемся с тобой, вот то, что ты хочешь, делаешь, но только вот с этой, с левой стороны, и вот здесь вот мы общаемся. И не надо щенка учить команде рядом. Она и есть, по большому счету. Вы просто объясните, что коннект, вот этот вот, общение, начинает происходить вот здесь, с левой ноги. А здесь, ну, хочешь, иди здесь, но мы с тобой не общаемся. А кто, как только здесь пошел сразу пошло общение а общение при помощи чего социальный драйв разговариваем приговариваем рядом хвалим и даем лакомство то есть мы уже несколько драйвов драйв используем сразу для того чтобы с собакой наладить вот эту, вот эту взаимосвязь щенок очень быстро понимает что вот здесь классно здесь можно общаться и так далее но у нас часто бывает по-другому Сначала мы научим команде фу. Потом мы научим не ставить лапы на хозяина. <свят> а поскольку это чаще всего происходит с левой стороны. Ну, с правой стороны, с левой стороны, да? Но чаще с левой, потому что человек уже книжку прочитал, а в книжке же написано, что поводок должен быть в левой руке. Значит, щенок автоматически чаще находится с левой стороны. И с этой стороны начинает прыгать на ногу. А мы его за это наказываем. И потом в 8 месяцев, когда мы убили реакцию исследования у собаки, мы идем к инструктору, и он на ровном месте, в этой пустыне, где ничего уже нет, начинает делать команду рядом. Понимаете? Главное не, э, на первоначальном этапе не столько научить чему-то, сколько не загубить врожденное полезное нам поведение, полезную нам генетику. Поведенческую генетику. Это самое основное. А занятия, они для того нужны, чтобы развить нужные реакции. Грубо говоря, я уже не помню, напомнят, у скульптора спросили, как ты делаешь свои гениальные скульптуры. Он сказал, он сказал что я просто беру камень и убираю лишнее. Убираю убираю Здесь то же самое происходит. У нас уже есть определенные поведения, генетически запрограммированные. Мы просто должны нужные реакции выявить, поднять их, а ненужные нам реакции сначала игнорировать, а потом аккуратно купировать, переведя в другое русло. Вот и все.